Как прежде я Ее не тороплю Смеюсь пореже И почаще плачу Болею больше И все хуже сплю Но несмотря На это так же верю Порядочность Наивность, доброту С моей души Я открываю двери Тому, кто Сберегает чистоту Души такой Жить, Кто в нашей жизни алчно безучастной, смирим способность искренно любить. Вот а и как. вот и значит какой-то настолько мы интересным. Говорю, что он есть хан Не трачу больше Время на обиды В конце концов Господь рассудит все Меня не греют модные пикили Прикрывшие Убожество бронье И никого Ни в чем Не упрекая Уверен как Судья, ясно, наслаждение. Вы действительно репетируете?